МГ. Веришь, не веришь, мудрости басен, что стало азбучной сто лет назад, Я для тебя смертельно опасен, Как по спасении придут я. Бросил за борт нежную стенька Рази, Чтоб казаком прослыть, как говорят. Мир бесконечно разнообразие. Она там полная. Лаживая и, плавает даже на верхнем верхнем него. и Ну я думаю, да. В таком городе должен быть свой городской сумасшедший, никого, конечно. Что же, из сонма сомнопротиворечий и возникают соблазны? Кто не поддался им не со дня творения, до нашей встречи. Она там что-то выступает еще из воды, что людям объясняет. Ага, анимация такая прям. Призывает, наверное, людей швырять монеты. Бросает капки за через голову. Круговороте проб и ошибок С креном на борт Мир наш живет Так живет